Что сказать? Что не Работайте, братья. Они все как один. Человек патриот, жизнь готовы отдать, подперев небосот, пусть редеют ряды, из них каждый герой. Они держат удар, они держат свой строй, не пройдут равнодушно. не чьей-то беды, их души, часы, как весной у сады. А суровость в глазах нужно просто понять. Чувства скрыты в себе, трудно их прочитать. Я верю, я вижу, я слышу, я знаю. Но честно за правду всегда побеждает Родина, честь, не пустые понятия Работайте, братья, работайте, братья И служба стране всегда бескорыста. Вас верит народ, вас верит начисто, И ваша судьба, как крест и распятие Работайте, братья, работайте, братья Побеждает не тот, у кого автомат, кто молитву читает Ни шагу назад, кто готов умереть Прямо здесь и сейчас Свою жизнь отдает за страну в этот час Быть на страже закона, как на передовой Очень трудно понять, кто здесь свой, кто чужой Ваша вера в добро покорила сердца Когда вы говорили, с вами мы до конца я верю, я вижу, я слышу, я знаю, кто честно за правду всегда побеждает. Родина, честь, не пустые понятия. Работайте, братья, работайте, братья, и служба по стране всегда бескорыстно. Вас верит народ, вас верит начиста, и ваша судьба, как крест и распятие. Работайте, братья, работайте, братья. Кто из вас, президента, народ не предал? Тот легендой при жизни для Родины стал. В вашу честь пишут книги, песни поют. Мы с вами, мы вместе увидим салют. Мы готовы за веру, за правду умрем. И не важно сейчас, что будет потом. Жаль, не все могут видеть победы, парад. Наша Родина здесь, ни шагу назад. Я верю, я вижу, я слышу, я знаю Кто честно за правду всегда побеждает Родина, честь и пустые понятия Работайте, братья, работайте, братья Иисус по стране всегда бескорыстно Вас верит народ, Вас верит Арчизна И Ваша судьба как крест и распятие Работайте, братья, работайте, братья И Ваша судьба как крест и распятие Работайте, братья, работайте, братья Ребята, спасибо вам! Pick us up!